Всем привет дорогие друзья, с вами Black Channel, это игра под названием Five Nights at Freddy's Security Breach, новая игра, которую мы будем проходить, вы давно уже ее просили пройти, еще где-то месяц назад, даже некоторые еще раньше просили, вот теперь буду выполнять свои долги старые. Так раз будет эта неделя и хорроров, потому что сейчас выйдет 5 ночей с Среде. Потом выйдет 7, 7 сентября, тоже давно просили еще, месяц назад. И так раз играть в хорроры, потому что вы их очень любите тоже. Все, я желаю всем приятного просмотра, садитесь поудобнее, будем так раз пугаться сейчас, идти. Да, предупреждение, скримеры, осторожно, я знаю. Я знаю, на что я соглашался, я знаю, что будет все плохо. Возможно. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Скримеров много не будет. Ну так, парочку там будет. там Не страшно, возможно. Потому что я ночью играю, мне скримеры очень не нужны сейчас. О, батарейка. Это как киберпанк, смотри. Это что, киберфнаф или что? Смотри, раньше такого не было. Когда я фнаф играл раньше, ну там третий фнаф, четвертый, пятый. Там было все по-другому. Был праздник какой-то, пиццерия, что-то такое. А здесь смотри, как эволюционировал фнаф. Нифига себе! Уже пора выступать, у меня возникла неисправность. Цикл зарядки не завершен. Ну ч за Фредди играем? Впервые такой. Григорий. Григорий, это я. Я здесь внизу. Где внизу? Я тебя не вижу. Ладно, послушай, пока ты спал и открыл люк у тебя на животе и забрался внутрь. Люк на животе? Это для меня призначено для больших при... праздничных тортовых пиньят. Это не место для игр. А, выйти из Фредди? Чего? В смысле, а Фредди сидел? Вот ты где? Нифига себе, это что такое? Сканирование завершено. Как странно, твой профиль гостя а мне не знаком. Кто ты? Ты да я сам в шоке. Я за кого-то пацана играю. Мелкого. Я Григорий. Ну, Григорий. Я Григорий. Я, Григорий. я сообщу об этом в главный офис. О... Ошибка подключения. Мне не удалось подключиться к со мной сети. Понятно. Это она. Она отключила тебя. Она не позволит <постав> тебе вызвать на помощь, пока <постав> не найдет меня. Кто? Кто ищет тебя? Твоя мама? Ш я слышу это. шаги. Где? Это Опа, на, реально кто-то идет. Не Охранница! Нет, нет, нет, я не доверяю. Я тоже не доверяю. Кто она, это идет-то? реально, это не его мама. А, не можешь так говорить громко. Да он робот вообще, с кем-то разговариваешь. Возьми это, это суверенные часы Фест Фредди. О, спасибо. Это подарочек мне. Неплохо. Реально часы. Ну окей. Во, по а, те. Они упали. Отправляйте зашифрованное число. А -а -а, Привет, Грик, это Фредди. Я провожу тебя до главного входа, однако я не могу выйти из этой комнаты. У тебя все должно получиться. На стене есть кнопка, которая открывает дверь и холодовку. Сейчас я активирую ее для тебя. Я в холодовке буду сидеть. хорошо. Нет сообщений. Задание. Найти кнопку. Кнопку найти? А, я в карте где? Камера есть. Камера, мотор. Все, понятно. А какая кнопка? Какую кнопку найти? Ты не... Подожди. А, вот эта кнопка. по-моему, тоже какой-то Фр... фредди нарисованный еще один. Отлично, Григорье. В ремонтном помещении есть открытая шахта вентиляции. Тебе нужно проползти через систему вентиляции и выпустить мяч снаружи. А, его тут заперли что ли? Здесь довольно темно. Там еще не страшно, у тебя все получится. Ну да, конечно. Не, да-да-да, и он бы хоррором не был, если бы тут ничего страшного не было. Нажмите, удерживайте для сохранения. Не зевайте. Ну окей, сохранюсь. Потому что я не хочу заново перепроходить. До компьютеры какие-то, какое-то видео играет. Медведь убежит. Переписать последнее сохранение. Ну давай. А куда мы идем? Мне надо его выпустить. Подожди, что это? Это энергия какая-то. Нажать для прыжка. Допу а мне пропаркурить надо сюда? Нифига себе. А, тут нормально. Ну я, в принципе, не сильно большой, чтобы не влезть сюда. Ну я, в принципе... Рокси, ты сегодня великолепно выступил. Спасибо. Твои волосы прекрасны. Твой хвост прекрасен. Все смотрели на тебя. Все любят тебя хотят быть с тобой ты лучшая спасибо тебе я лучше я лучше что-то тут кастинг какой-то блин а это а это примерочная. я понял кастинг да Бест, бест, best все понятно с ними так а что тут паутина конечно тут хреново главное чтобы я не провалился случайно никуда потому что это будет обидно очень куда мне идти Давай побыстрее немножко. Потому что я так буду полчаса. куда то идти, идти. идти. Нифига нет, ладно. Так, что тут у нас? Что-то искрится. Блин, а меня только могут ударить. Лучше обайди нормально всё. О, тут там игровые автоматы играют. Так, налево, направо. Ну, давай посмотрим, что там. Да, смотри, задротит. А, нет! Нифига не задротит на гитаре играет. Я думал, там какие-то, блин, яблочки выигрывает. Ну ладно. Они тут репетируют, я понял. Ну, короче, тут все понятно. Опа-на. А вот это, кстати, было из главной менюшки. О, блин. А мне можно прыгнуть? Я не сломаю ноги, нет? Люди из меня. Благодарим за внимание. Надеемся, что вам понравилось наше со шоу. Фредди с группой довольно сильно устали, но они могут вернуться на следующей неделе после нескольких дней планового техобслуживания. Ждем вас перед нашим зданием, где вы получите сувенирные очки, купон на бесплатный стакан лимонада, где вы подпишете юридический документ, освобождающий нас от ответственности за все происшедшие с вами в ходе визита. Желаем прекрасного вечера и с нетерпением ждем вас снова. Что-то мне это все не нравится. Особенно вот это, что они несут отверстие. несут ответственность. Блин, танцуют. Но мне лучше к ним не попадаться на глаза. Это будет плохо закончится. А, билет. А куда мне идти? Ты что на меня смотришь? Где нафиг? Мне это не нравится. Что-то радиоактивный Фредди. Здорово. А куда мне идти? Есть карта? Давай еще раз откроем, посмотрим. Выступить Фредди с комнатом. А выпустить? Да я вообще его забыл. А где Фредди находится, кстати? А, Фредди, Фредди в какой комнате находится? Опа-на. Ч такое? Фредди, ты где? Фредди тут? О, Фредди, здорово! А как тебя выпустить? Подожди. Тут вроде должна была дверь, да-да-да. Сейчас мы тебя выпустим. Да, закрыто, потому пропуск нужен. Да. Блин, а где он? У, у прилавка седой. Спасибо за подсказку. А где прилавка? Подожди. Прилавок найти, Ну конечно понятно. Прилавок с едой, значит, он говорит. А где прилавок? Мой ну, это... столовый. Не, не, не знаю. Что это такое? Сумка какая-то. Кто-то оставил с посетителей случайно. Сорванная вечеринка еще. Вот здесь нереально страшно. Стоит кто-то. Какой-то мужик стоит. Блин, это оказывается немножко сложнее, чем я думал. Это сцена, ну допустим, и что? Это не прилавок с едой. Не понял. Открылась. Пицца. А, может быть здесь прилавок? С едой, так раз. А что это? Сейчас скример будет, да? О, пропуск. Окей, okay, выпущен. Главное, чтобы ничего не помешало нам. Ай, это да серьезно, подарок был? Так держать, звезда. Я знал, что у тебя по все получится. Да я тоже не сомневался. До свидания. Ладно, выходи. Время еще есть, но нам нужно торопиться. Если не за... меня заметят, то отведут назад в мою комнату. Я проведу тебя к главному выходу. Это самый безопасный путь. Okay, давай, пошли. Пошли, давай. Не хочу что Конечно, я не хочу. Использовать Фредди. Фредди можно использовать? А как использовать Фредди? А, залезть внутрь? А, можно прямо управлять им, да? Прикол. Реально. Нифига себе. Добраться, главное, э, фоя пицца комплекса. Это я отсюда. А он же не нагнется! А как? Не, это невозможно. Фоя пицца комплекса. А где фоя пицца комплекс? Это подвал. Да не, я туда не пойду, ты чё, я не хочу. Это вообще не, не комплекс, не тот. Или мне сюда надо идти? А? А кто там бежит? А что это было сейчас? Там, ск... там скример сейчас будет. Смотри, там бежит кто-то на меня. Я видел. Там кто-то бежит. Да кто-то бежал. Алло, там бежал кто-то. Я не пойду туда. Там страшно. Не волнуйся, Григорий. Мне тоже что-то страшное. Даже если она заметит, ты думаешь, будешь в безопасности. Она не подозрит, что мы путешествуем вместе. Однако им все равно не стоит ей на, на глаза. Так да, ничего, что мы с ней разговариваем вместе, вместе, с друг друга и рядом с ней. Это уже подозрительно. Там какой-то робот бегал. Я сквозь, я сквозь текстуры увидел. Я думал, мы неправильно пойдем, а у меня все правильно. Мне страшно реально теперь идти куда-то. Блин, вообще стрёмно. Капец. Смотри. Я чувствую, что ты сломан. Не беспокойся об этом, я в порядке. Нет, я чувствую, что что-то не так. Я отведу тебя в пункт медицинской области. Да какой медицинской области, Фредди? Ты что-то вытворяешь? Куда ты побежал, придурок? Я сейчас умру. Он дебил. Ну какой ты дебил? Куда что то на меня вылупился? В смысле? Ты в курсе, тут аниматроники бегают, они меня сожрут. Что это? Спрятаться. А, да? А, нихрена себе. Фредди, во время блокировки <толкновенькое> должен здесь. <толкновенно> здесь. О, все понятно. Все. Все, хана. <толкновенно> Система сбои ты сорвал шоу. Теперь специалисты делают запчасти. Ой, блин, конечно. Все? Извините. Все, Фредди, наш план провалился. Ну, ладно, слушай до закрытия. Осталось пеном. Ошивается какой-то мальчик. я, да, это я. Если увидишь что-нибудь, немедленно сообщение, я уже не... А, теперь розы. О, хана. Она уведомлила уже. Ну все. Все, Фредди, маленький, нам хана. Плоскогубцы тоже. А как она прошла сюда? А как она прошла через закрытые ворота? Ладно, давай внутрь залезаем, потому что я пока не понимаю, что делать. Мне одному тут опасно находиться нас. Че уходим обратно? У нас вариантов нету. Перерезать эту фигню? We? Я не, даже не хочу. Под пицца комплексом, да? Да, да. Building? Можем куда пойти, лонка? О, кап... Не, капкана, думаю, капкан тут уже лежит, в смысле? Открыт для ботов со сотрудников. А, да, они могут напасть на меня. Нельзя. Однако твоя ситуация особенная. Ага. Не моя, а наша. Наша ситуация. Особенная. Но охранник ходит и не боится. Я бы побоялся здесь работать, серьезно. Очень побоялся бы. Это мягко сказано. Да здесь вообще очень опасно работать. Тут же могут они восстание сделать и все, тебе хана. Вот как в предыдущих частях было. Неужели жаль. Цикл перезарядки не был завершен. Когда я нашел тебя, придется идти без меня. Я свяжусь с тобой через часы, если ты вдруг попадешь в неприятности. А я точно попаду в них. Это даже можешь не переживать. Че творится? Прохай, ты что меня пугаешь? кнутых фредди у меня раньше вре времени сейчас пойти напугает и все бросил фредди нажал на меня так куда нам идти по заданию сейчас фоя найти а фоя понятно она мне моет как-то а могут кстати да ну конечно могут а как я ее отвлеку? Чем? Краску разбросаю. Ох ты, бляха! Здорово, чика. Привет. В смысле, окончена игра? Нет. Так нельзя делать. Ну, в смысле? Ну, я же не знал, что она прям такая глазастая. Ну ладно, первых скример За игру А сколько? Мы 20 минут играем почти У нас только первый скример был Так, ладно, попытка номер два. Первый раз у нас немножко не получилось Она заметила нас Но надо очень быстро действовать Потому что она очень быстро реагирует на это все Типа такая О, Что происходит, бля? И мы быстренько пробегаем Вот так вот На приседи, потому что она заметит да я знаю, что закрыто. что ты мне тут говоришь? Ну, закрыто, да. Но она меня не увидела. Она, типа, сказала это все. Типа, меня она не видела. Она не в курсе, что я тут прошел сейчас. Так, то можем мне переживать? Ой, бляха, ты что делаешь? Дверь. Дверь сейчас напугала, реально. Типа, дела такая открылась передо мной. В смысле? Ух ты, ёпта. Вот это хреново. Еще и Чика. Вы чё, охренели совсем уже, мрази. Пошли вы в жопу. Договорились вместе. Все, хана мне. <плёх> Бля, хочу прыться, вот. что Фух, что спрятался. Это <плёх> <плёх> страшно. Но мы в защите, хорошо, я знаю. As as да, да, да, это, кстати, да, За защита. Да, да, да, я знаю, <плёх> я ж <плёх> в раньше фнав играл Да, да, да, это плохо. Тут даже защита, ну no, защита есть, а сохранения нету. Подожди, я сейчас включу так, чтобы можешь активировать систему безопасности. Быстрее включай, Фредди, на тебя надежда только, на родного. Подключиться к системе безопасности. А где? Сюда, к компьютере. Как подключиться? Теперь твои часа подключены к видеонаблюдению, взгляни на, кар... на камеру. Если датчик камеры заметить движение, ты должен увидеть красные значки тревоги. Подключайся между камерами, чтобы найти безопасный путь из комнаты охраны в главном офисе. Найти безопасный маршрут к ходу. А тут же несколько камер, правильно? А как переключать камеры? А, вот так вот. Во, вот тут они, вон, выбивают дверь Это панк какой-то, крокодил Так, я понял, что мне надо в, эту, в другую сторону идти Это он в этой, комнате бьет А мне сюда надо Закрылось Вот это плохо А он там пускай бьет дальше, мне плевать Она, по ко мне идет сейчас а Сохранялка есть? Вот, сохранялка Смотри, вот тут сохранялка есть вот, видишь? Типа я раньше сохранял какую-то не видел, только недавно заметил. Все, да, загру... загружаем. Так, хорошо. По камере вроде быть. А что? Это другая камера. Этот крокодил ушел, короче, увидел, что там никого нету. Она, по-моему, ко мне идет. Капец, как тут все сложно. Она ходит. Иди нахрен! Она ко мне идет. Да пошел ты в жопу, Грегори. Вот, блин, а падла. Все, пошла в жопу. Я ухожу. Мега-пика. Чего? Каких ночных протоколов? Почему игра закончена? Я же вышел. Что за бред? В смысле, я вышел? Так, а ну-ка, она меня не догнала. О, теперь хорошо. Я теперь в этой пицце лапсе. Надо, короче, Фредди, звонить. А ну-ка, безопасный маршрут. Мне очень жаль, грегори Ты упустил свой шанс, но одежда все еще есть. Ты можешь бежать, когда в 6 утра откроется. Вот это плохо, не привлекательно внимание. Если отсюда не есть другой выход, то я могу помогу тебе найти. Очень хочется надеяться, но мне надо сохранялку найти. Сможет он, не сможет. Но мне сохранялка очень нужна, потому что я переигрывать не очень хочу. Да должна быть где-то, ну в смысле? Она на стене может быть, на полу навряд ли, на стене скорее всего где-то. Робот ездит, смотрит. Да есть она, в смысле? Где захоронялка, я не понял. Ч, там что ли только? Да не может быть. Она должна ближе быть. Там уже охранники, они могут уже спалить. Еще уборщица, блин. У меня, походу, туда наверх надо. Охранник едет на кироскутере. Падла. Череп. Ну, где-то да. Ага, а уборщица же не может мне, наверное, спалить. А ты может? Ну же уборщица только. Не имеешь права, ты уборщица. Ты должна только убирать. Это охранники будут мне палить. Ты уборщица, ясно? Будешь сидеть, тут мыть, бляха, полы все. Все, смотри на пол. На <laughs> меня не надо. Я буду сохраняться. На пол смотри, все. Да. Так, ну хорошо, нам надо найти этот билет. А вот он, кстати, походу. Да, это он. Все, есть билет у меня. Хорошо. Хорошо. Прошли тогда. Теперь у нас пропуск есть. Ну, блин, ну как-то надо обмануть его. Чтобы он за мной не погнался. Отличная работа, звезда. Все удалось попасть к ФОЕ. К сожалению, бесплатный ход билет не позволяет пройти в пиццерию. Это печально, конечно. Но <coughs> автомат улучшений находится в помещении службы по работе с клиентами. Наверное, мне сюда. Да, мне сюда. В, лучшую, в комнату эту. Но она где-то сбоку находится. Чика, где ты? Какая Чика? Чики-бамбони? Да куда мне надо? Мне сумку просто надо взять? Или что? <с1> Ситуация усложнилась. Да пускай ищет. Она за мной пошла? Вот Чика-бамбони надоелами Та паша ты в жопу со своими родителями я вообще из тома сбежал плевать не на твоих родителей никуда из того и не пойду 3 билет детсад да какой билет у меня нету билета отстанет от меня Да вот она наверх пошла все можем уходить она на втором этаже так, можем пока на первом оглянуться немножко. Робот все равно тупой. У него IQ меньше, чем у Чики даже. Блин, идиот, идиот сюда. Это сложнее игра даже, чем привет сосед. Там полегче было как-то. Новые сообщения. Да не, ну и что. А -а -а. Улучшение можно обмануть магнитами. бы по работе с клиентами взять пачку перед этом так а ну-ка автомат улучшения можно обмануть магнитами и что там через заднюю дверь можно попасть в помещение какую заднюю дверь В смысле какая еще задняя дверь я не видел ее так иди чика внизу окей ладно пускай внизу будет мне какая-то эта бель не годится. Блин. Конечно. А где в этот, блин, служба? Вот эта служба. Да, реально. Проверка камень. Мне тоже интересно. Где сохранялка? Бляха, чуть не попался. что ты кроскутер, бляха, едешь тут? А куда идти? А все мне заметит, что делать? Ладно, я пошел. Там уже спрятаться не ж не буду. Я не сыкло какое-то, что прятаться вечно. Тут тоже вроде робот ездит. Пылесос, бляха. Нету? Ничего себе, как это нету? Магнит. О, магнита можно вроде бы обмануть его. Короче, вот используем открылись ворота. А что тебе жаль? Мы нужны тебе протект галактии. Фигня как. Ну ладно, в принципе, уже. А, она туда пошла. Ну окей, тогда на второй этаж пойду тоже. В принципе, там можно в пиццерии вроде зайти, покушать. Во, суперстар. Хотя нет, это вроде другой путь. Ну-ка, нет, тут вроде закрыто, тут надо билет деца. Вот и все, вот мы пришли. Ой, она меня заметила, по-моему. Сваливаем. Спрятайся. Все, сваливаем. О -хо -хо, блин, это вообще жестко было. Так, а где я нахожусь? Где, Чика? Ладно, пошла назад. Хорошо. Блин, все, она все попортила мне. Я же вообще не планировал сюда заходить. Чика-чика, конечно, вообще, еще та. Ой. Тут вроде что-то было. Спрятаться можно было здесь. Подарок, смотри. Глэмчики, чики Блин, у дома билет какой-то будет. Просто глэмчики И все. Ага, четвертый уровень. Автомат. О, вот автомат, по-моему. Да. Да, надо попробовать. А что, нормальный магнит? Не жуткий. О, детсад, мы там были, вроде Да-да-да, я знаю, я там был уже. Ну че, погнали? Детсад. <смех> Блин, ему так раз туда и место, в принципе. Кто хочет? Я не хочу. Я хочу, чтобы ты от меня отстала, дурочка. Там мне плевать, что-то там трендишь, я поднос. Я иду вообще-то в другое место теперь. Тут сохранялка есть. Вон она прямо. Хорошо, ну хотя бы она есть, неплохо. Так, ну дальше я вообще без понятия, что делать. Там все стремно и стремнее и стремнеет становится. Фредди на помощь что-то не хочет приходить особо. О, это что такое? Это кухня, да? Григорий, у меня не получается за добраться. И как кто бы сомневался. Посмотри на пульт охраны, где саду, там должен быть пропуск. Тогда ты можешь меня выпустить. Какой пульт охраны? Тут вообще ни хрена нет. Тут топится просто. Просто пиццерия обычные. Тут даже уже камеры не работают. Скатился, блин. Григорий. Сковорода, блин. Блин, прямо как будто в детский сад попал, ну реально. Охо-хо-хо-хо, солнце. Нифига себе, она ко мне прыгнула. Хо-хо-хо, мне это не нравится вообще. Ай, бляха! Новый друг тебя... Нет, Какая перчеринка! Нет у меня друзей, иди нахрен отсюда! Да иди ты в жопу, Найт! Ооо, это надолго. Отлечь, надо ее отлечь. Дай мне отлечь тебя! Ес, ес, ес, я сваливаю. Вечеринка, бляха. Какая вечеринка? Мне надо что-то сваливать отсюда. Не до вечеринки мне твоей. Сохраняемся. Новый друг, это оба закрыты. Неприятности. так кто бы сомневался. Я такой неприятный. Надо жетон какой-то найти. Опять жетоны искать. Ну, в смысле? А вот пропуск. Кстати. ПППМ, -пэ -пэ да. Так я взял... Что? Не, зачем ты сделал ключи свет, ключи свет. Я предупреждал тебя, предупреждал. Да потому что ты меня задрал уже 8 раз ловить подряд. Плакса. абасакса, Да иди нахрен. Опа. Ни хрена себе. Дряной мальчишка. А что ты упал? Ты должен уже спать. Тебе нужно наказать. Да иди ты в жопу. Луна. Баньки, баньки. Да иди ты в говняньки, я не понимаю. Говори, что я... О, это еще лучше, да? Все, начинается жопа. А что пропустить? Что пропустить, удерживать? Что я пропустил сейчас? Мне надо фонарик найти. Потому что этот плакса мне убьют. Не говорите мне что я должен на слепую идти на эти фонари о фонарь фу хотя бы фонарик есть а куда этот плакса убежал нажмите удерживайте фонарик и будьте осторожны Ага. будьте осторожны хорошо но плакса меня этот заебет полностью тут я я же видел тут есть генератор Зря я вырубил свет, конечно, очень зря. Пять генераторов, ты чё, угораешь? Где я тебя их найду? Это слишком много. Очень слишком много. Я, я, я буду неделю их искать, ты чё? Блин, он тратится очень быстро. Но без этого я не смогу. Вот генератор еще один. Вот он. Запускай. Два генератора уже в силе. Так, что тут у нас еще? Еще там идет куда-то свет. Но это не генератор. Спускаться я что-то боюсь. Не, этому придурочному я не пойду. Ты че? Он же меня убьет. Тук-тук-тук. А где генераторы еще? Блин, у них нету. Накажи себя, придурок. не на генераторы искать надо. Вот, сюда провод идет еще. А почему вот я запустил сейчас генераторы? Три. Уже нормально, Тут должно уже хотя бы наполовину светло быть. Почему темно, так все равно остается? Что за рожош? Ой, бляха, ты что делаешь? Ты что с ума сошел? Иди ты в жопу, я фонари реставрирую. А ну-ка, давайте еще один остался. А где? Подожди, в смысле? не понял а куда вот комната все все да будет свет есть свет у капец как я намучился с этим светом охренеть не он столько столько раз ловил уже так все он пропал этот придурок надеюсь что он пропал если он не пропал то я сохраняюсь ну просто на всякий случай. Очень сложно, кстати, вот это вот было. Очень. Это самое сложное вот задание для нас. Ну все, мы, я сохранился уже с Фреддиком. Встретимся в следующей серии, потому что и так уже затянулось очень сильно. Я не планировал столько играть долго. Ладно, выруби и подзарядись. На всякий случай надо зарядить. Потому что такие случаи будут очень часто. Все, зарядился. Вроде бы этого придурка нету. Все нормально. Ни солнца, ни луны. Все хорошо. Если вам видео понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд серверы, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей и дать мне мотивацию снимать видео чаще и качественно. Также делитесь этим видео с друзьями или знакомыми. Все ссылки в описании под видео заходите, спонсируйте, делитесь. Я всем желаю удачи, встретимся в следующих сериях и в обзоре игры под названием Семтембер Севен. Все, всем пока-пока.